друзья всем здравствуйте О, я прям с улицы там у нас такая гроза напишите кто во первых как меня видно как меня слышно по десятбалной шкале у кого какая погода у нас тоже гроза лена ты будь пожалуйста на да, на дежурстве потому что если у нас за городом любит вырубать интернет там куда-нибудь все время молния сейчас вот прям молния приземлилась и такое ощущение что в соседнем участке просто такой был грохот вот, выбежали на террасе, как всегда, все диваны все залило. Да. Вот, так, что если что, то на дежурстве. Да, друзья, сегодня у нас с вами будет астропрогноз на следующий месяц. После меня я сегодня вам рассказываю про следующий месяц, месяц козы, на основании астрологии Бадзы. И за мной потом выходит наш преподаватель преподаватель нашей школы татьяна смирнова которая вам еще расскажет про летящие звезды в которые вас нас всех ждут в следующем месяце то есть еще проведет свой кусочек вебинара по фэншуй так что все оставайтесь не убирайте у нас жарко и солнечно в харькове в харькове здорово наталья да. ну вот у нас тоже было жарко, солнечно, и вот как-то, как-то все понеслось Всем добрый вечер. Давайте традиционно спрошу, если у нас абсолютно новенькие люди, у которые первый раз меня видят и не знают, что такое астрология Бадзи? поставьте единицу в чат, пожалуйста. Ничего не слышу, не вижу. А, Светлана, ну сейчас, наверное, напишут вам, что нужно сделать. Есть! Музыка слышна. Ух ты! Пере, пере... У вас где-то две страницы открыто значит. Посмотрите, где у вас музыка, и ту страницу закрывайте. Знаю про бадзи, но я тут впервые. Тоже отлично. Так, друзья мои, у нас оказалось много людей, которые первый раз слышат, что такое астрология, ну, которые первый раз меня видят и слышат, что такое астрология Бадзи. Давайте сделаем следующим образом лена пирогова будь добра сейчас ссылочку на калькулятор брось пожалуйста вы перейдете на наш э, э, донтос да, просто сейчас перейдете на наш сайт сделайте свою астрологическую карту для того чтобы вы могли видеть какие-то иероглифы и хотя бы почему-то ориентироваться потому что сначала будет такой общий прогноз потом будет уже более частный прогноз но для этого вы тогда начинайте пока делать карту астрологическую для себя сейчас лена пирогова все напишет если у вас будут какие-то проблемы с тем чтобы сделать карту то вы пишите нам сюда вам будут помогать вот лена пишет карты сделаем здесь пока вы переходите на наш сайт заполняйте там в калькуляторе всю форму если часы не знаете просто ставьте там можно поставить слово нет нет и там час нет минуты нет и, собственно говоря нажимается на кнопку рассчитать боже у нас гроза просто страшно вот. и, и собственно говоря мы с вами дальше будем это все разбирать значит итак дорогие друзья с точки зрения китайской метафизики мы с вами все уже подходим к новому месяцу месяц водной козы он начинается этот месяц 6 июля и длится до 7 августа а 7 августа с точки зрения китайского календаря начнется уже осень то есть мы все с вами уже собственно говоря лето с точки зрения китайского календаря переварили перевали, длили уже два месяца до да, переварили вот очень жалко но ничего у нас еще все много всего впереди Итак, самая, наверное, прекрасная такая пора: июль, август, красивая, цветущие сады у кого есть сады, луга, цветы, ягоды замечательно. Жизнь продолжается. И, собственно говоря, сейчас немножко можете читать слайды по этим слайдам, собственно говоря, потом у нас статья всегда публикуется на нашем сайте. И что хотелось бы сказать что а, ну наверное даже кто не знает астрологии базы понимает, что мы сейчас живем с вами в год крысы крыса это водяной знак знак воды а к нам приходит а и, или вернее мы сейчас живем в лошадь да? это столкновение крысы с лошадью столкновение идут достаточно сильные и а, um, из-за этих столкновений ну в общем то я думаю все кто бывает на моих прогнозах, уже слышали и про предыдущий месяц тоже был месяц огня то есть жизнь как бы скажем так жизнь немного ну, с точки зрения энергии чуть тяжелее в каких-то моментах и в каких-то проблемах она на энергетическом уровне Ну, то есть на энергетическом уровне у нас два месяца было и пока еще есть еще пару дней оставшиеся. У нас с вами столкновение стихий. Вот прямо у меня сейчас за окном столкновение стихий. И молнии это огонь, и дождь, и дождь это вода, да? То есть столкновение стихий. И, конечно, это буря. Кому-то нравится гроза, кому-то не очень. Также с нами было два месяца. Теперь мы с вами, слава богу, это прошли. И мы входим в месяц, в месяц Козы это месяц который ну, скорее будет уже наверное, для всех для нас какой-то передышкой то есть вот этого духа противоречия огня и воды уже не такого не будет хотя сама по себе огонь ой огонь извините вода и земля она тоже в определенных таких напряженных отношениях то есть это хороши стихии тогда когда они порождают друг друга когда есть какой-то контроль а у нас, извините, Земля пытается контролировать Воду. То все равно это некоторые напряженные отношения. С точки зрения астрологии у крысы с козой тоже не самые такие, ну, любовные, что ли, отношения. То есть месяц тоже такой может быть непростым, но он будет намного лучше энергетически, чем предыдущие два. Итак, июль ⁇ месяц водяной козы, это земляной период, да, земля, коза это земля, а земля так или иначе несет энергию расслаб расслабленности, мечтательности, порой даже какой-то лени. А -а -а -а так что, в общем-то, хочется в розовых очках полежать, книжечку почитать, книжечка это будет действительно очень актуальная, очень хорошая история по энергия месяца так что если у кого-то есть такое желание welcome. ну давайте в этом июле будем визуализировать что-то другое что-то более деятельное и полезное мы и так с вами два месяца это от некоторые больше откладывали все важные дела на потом мы ну, я думаю что многие кто сидел на карантине выжидали лучшие времена многие до сих пор сидят вот у меня, например, муж почти сидит, да и я, ну, во всяком случае, с маской пока хожу. Так большие компании стараюсь, там, по торговым центрам не хожу. То есть, ну, такой у меня полукарантин еще. Вот. Я думаю, что многие, и у многих, возможно, так же, как и у вас. Вот, кстати, сегодня, да, такая новость была, вот перед вебинаром зашла в этом в Инстаграм, увидела, что у Хабиба, у нашего этого бойца-то, да. Отец умер, а он же коронавирусом заболел, я, по-моему, наверное, так не, не отклимался. Так что, пожалуйста, здоровые, крепкие мужики, спортсмены и вот так вот. Да? Ой, ну что, так что мы давайте с вами, пока у нас коронавирус чуть-чуть отступил, э, так что э, дождались немножко лучших времен, я думаю, что нам нужно э, уже какие-то дела делать ну делать тоже сейчас мы поговорим с вами про дни потому что идет ретроградный меркурий что-то надо обязательно делать и доделать, что-то может быть не стоит начинать так что все по порядку Итак, кто-то стремится поменять работу ну и стремился ждал этого времени да? кто-то хотел подать заявление на вступление брак знаю такую парочку вот и не знает что делать с этим коронавирусом поэтому не подавал потому что были плохие энергии ждали кто-то хотел купить квартиру, не покупал, кто-то, наоборот, побежал, купил и все, то, что надо, и то, что не надо. Да? Но вот сейчас из того, ну вот в той действительности, в которой мы находимся, в принципе, можно сказать, что это лучшие уже времена, которые настали. Так что, дорогие друзья, пора действовать, воплощать свои планы, начинать все, что долго хотелось, или ставить точку в каких-то зависших делах. В общем-то, поваляться в тенечке мы еще успеем с вами. Выходные дни, все у нас, все, все успеем. Да? Но как бы оно ни было, все же лучше заручиться поддержкой благоприятных энергий, то есть выбирать нужное время, более всего способствует вашей идеи, которая будет больше способствовать вашей идеи да? избегать негативных энергий, тогда результаты не заставят себя ждать помните что даже в самый распрекрасный месяц можно начать дело в неудачное время и тем самым отодвинуть ожидаемый результат на какой-то неопределенный срок а то и вовсе получить совсем не то что хотелось поэтому мы для вас рассчитываем все время благоприятные и неблагоприятные даты это, это классика ну, можно так сказать классически у нас еще есть календарь успешных дел который немножко по-другому считается Вообще подходов по расчету времени полезного и неполезных период, времени, дней, периодов, они в китайской метафизике бывают различные. Люди, которые занимаются астрологией или китайской метафизикой, и пробу, они пробуют разные техники и, как правило, для себя какие-то подбирают. Я знаю, что многие из наших клиентов подбирают вот эти дни, которые мы высчитываем, и они помогают. Хотя мы тоже разными техниками считаем. Итак, дорогие друзья, значит, смотрим с вами на июль. То есть дни, которые будут нехорошими. Ну, условно говоря, нехорошими. Сейчас, сейчас я. Условно говоря, хорошие. Значит, но каждый день есть вот эти даже красные дни, они нехорошие для чего-то определенного. Но они могут быть абсолютно хорошие, если тут не написано всего остального, то для всего остального они могут быть хорошими. Итак, 9, 14, 21, 26 июля и 2 и 7 августа ⁇ дни неподходящие для начала любых дел и выяснение отношений. 13, 16, 15, 28 июля и 6 августа ⁇ дни неподходящие для начала поездок. И подачи документов в какие-то органы могут вернуться с ошибками или потеряться 14 17 26 29 июля день не подходит для посещения врача и для свиданий так вспомнил что я записалась врачу и и сама своим календарем не сверила так ну нет не попала. отлично дальше Дальше, дальше у нас с вами 18-30 июля день не подходит для подписания документов. Начало дел, имеющих короткий срок реализации. Короткий срок реализации, да? А... Пробовали все рецепты. Знаем. Друзья, а с какой целью вы пишете свои даты рождения? У нас некому делать. Я сижу рассказываю вебинар у нас 223 сейчас три человека в чате у нас ну я не знаю если кому-то хочется сделать вашу карту но ну, хорошо а как они к вам пришлют эту карту они вам все равно через чат или ничего не напишут поэтому переходите друзья там у вас высоко, повыше лена пирогова сбрасывала вам ссылку на то где сделать карту Переходите по карте, э, ой, по, карте, по ссылке, делайте свои карты и смотрите свои свои карты сами. Тут, знаете, у нас, ну, в общем-то, открытый вебинар, каждый работает на себя, здесь ничего. Друзья, даже если вы не очень хорошо, вот, ну, не можете сейчас сделать свою астрологическую карту, оставьте их в покое. Непонятно ничегошеньки. Гульмира, бросаем, все, оставляем в покое карту. берете ручку берете листочек и просто пишите пока себе даты хорошо вот покажет карту оставьте в покое потом э, вы перейдите просто перейдите по за смотрите для новеньких э, я вот предлагаю следующую форму очень важную сейчас потому что новеньких много зайдите когда вы заходите на наш калькулятор вы заходите на калькулятор и э, Сделайте свою астрологическую карту. Дальше, Лен Пирогова, если у тебя будет возможность, посмотри, пожалуйста, пока идет вебинар, какие-нибудь вебинары для начинающих на нашем канале YouTube. Например, про господина дня. Я записывала просто роскошные вебинары, которые мы, я давала материалы из платного курса. Есть такая серия вебинаров про господина дня. И уже каждый человек, который ну или еще какие то может быть видео для новичков надо набросать сейчас новички послушают в общем а потом вы сможете разобраться в частности мы сейчас не говорим очень много и сильно про ваши карты мы сейчас все равно будем в общем говорить поэтому дорогие новички вы пока слушаете все хорошо задавайте вопросы если что-то непонятно а потом вы сделаете свою астрологическую карту у нас на сайте будет эта вся информация и вы сможете сейчас у меня услышать потом еще раз это все перечитать и сравнить свои астрологической карты хорошо да всем добрый вечер да вся информация будет вы не переживайте у нас вот как-то вообще вот эти прогнозы они у нас очень популярны они у нас в соцсетях они у нас вот мы с вами встречаемся и все равно вот каждый месяц очень много полная комната практически людей приходят. все места заняты бывают ну я понимаю значит работает значит хорошо это все заходит поэтому мы специально для вас это все проводим и не переживайте вся статья все если вы на наши соцсети подписаны все будет но мне бы хотелось чтобы новенькие не просто приходили слушали прогнозы а чтобы они начали разбираться в своих астрологических картах немножко Поэтому сейчас Лен Пирогова сейчас что-нибудь вам там это подберет. Вот. Будет и видео, и статья, все будет. Так что все, друзья. Итак, дальше. 18-30 июля. День не подходит для подписания документов начала дел дел, имеющих короткий срок реализации. Друзья, короткий срок реализации. То есть вам пообещали строители, вот как мне сделать дорожку за три дня четвертый день их нету все разобрали разломали и уехали и нет их четвертый день да? вот. 15 и 27 июля день не подходит для подписания документов и начала дел имеющий длинный срок реализации свадьба строительства то есть смотрите то есть если вы как, вот дорожку сделать да три дня это короткий срок ну, ну, пусть месяц, пусть три месяца. Это все равно короткий срок. То есть, если вы что-то подписываете в этот, в этот день, и результат в какие-то ближайшие месяцы должен быть, то его, скорее всего, не будет, как у меня, дорожки в саду. Вот а если Но долгосрочные любое долгосрочное, для чего-то долгосрочного эти дни брать можно. А вот 15-27 июля день не подходит для подписания документов и начала дел, имеющий длинный срок реализации то есть вы начинаете строить дом который вам будет три года строить вы думаете о том чтобы там выйти замуж ну или вы какой-то проект подписываетесь такой многолетний то есть это будет ну, плохо все будет <с Gospel> в итоге дальше мы с вами друзья не забываем что у нас с вами до 12 июля продолжается период ретроградного меркурия по большому счету весь ретроградный меркурий это проблема с техникой проблема со связью да очень часто бывает проблема с каких-то началом может быть каких-то дел но это прекрасное время для завершения точно так же у нас на сайте пугачева есть статья если зайти в раздел статьи полистать несколько лет назад мы писали очень все хорошо описывали что такое ретроградный Меркурий, что в него делать можно, что нельзя. У меня, например, масса дел, которые я обожаю делать в ретроградной меркурий Все-таки, извините, он у нас так занимает огромную часть времени. И вот в ретроградной Меркурии одно из моих любимых дел учиться. Ретроградный Меркурий одно из моих любимых дел, дел что-нибудь доделать, что не было доделано. Но, конечно, все-таки крупная техника, машины. Все-таки это не самая хорошая история. На все остальное ретроградный меркурий не так сильно отражается. А вот на, на чем точно может отразиться? Так это 8 июля дни под день потерь, и 19 июля день истинных потерь. Вот это как бы а, такая важная история с потерями. С потерями здесь нужно на это обязательно обратить внимание. Дальше. В такие дни, в дни потери истинных потерь, никакие дела не принесут успеха. успеха. Все, что вы не сделаете в день потерь или истинных потерь, будет пустой тратой времени и сил. 6 августа, день истощения или изнуряющий день, энергия в этот день стоит на нуле. Лучше всего этот день тоже пометить заранее в своем календаре и не назначать на него никаких важных дел, от которых вы ждете рост и развитие. Самое лучшее это будет отдых. Но не все так плохо. Перечисленные дни не делают месяц, а все остальные более-менее благоприятные. У нас, например, благоприятный день. Кстати, можете заметить, что вот синеньким мы выделяем это дни, которые попадают и благоприятные, и неблагоприятные. Почему? Потому что считаем разными техниками иногда бывает пересечения то есть для чего-то он мог быть неблагоприятным, а для чего-то он может быть суперблагоприятным. Такое тоже бывает, китайская метафизика это нелинейная наука. Там же все идет по спирали, там все идет все идет по кругу. Так вот, 7, 19 и 31 июля дни благоприятствуют началу дел, от которых вы ожидаете долгосрочный эффект. Замуж выходить, отношения. Начинать, на работу устраиваться, но не берите кредит, платите, вам придется долго и тяжело. 8, 20 июля и 1 августа день для любителей планировать свою жизнь, заполнять карты желаний, мастерить чашу богатства. 10, 22 июля и 3 августа благоприятно заниматься духовными практиками, совершать обряды, закладывать фундамент. Не стоит заниматься опасными видами спорта, так как есть вероятность травм. 11 23 июля и 4 августа начинает начинайте только положительные дела потому что энергия этого дня умножает все чем вы будете заниматься до 12 июля в период ретроградного меркурия можно купить сотовый телефон хотя бы я бы не стала вот уже проверено перепроверено будет ломаться потеряете Куда-нибудь в воду упадет, вот сто вот процентов что-то будет. Хотите, попробуйте? Ну, вот у меня уже дочка пробовала, пробовала так, такие вот эти ретроградные Меркурии. Но иногда бывает, знаете, какая ситуация? Да, в ретроградный Меркурий сломался телефон. И что делать? Ну, что я буду ходить две недели без телефона, у меня вот, вся работа в телефоне. Ну, Наверное, бы все равно пошла купила. Но вопрос, что сейчас телефона уже по сто, с лишним тысяч стоит да? То есть это как бы не мелкая такая техника. Но считается, что лучше не надо. Поехать на отдых, когда лучше? Смотрите, сейчас у нас и после меня еще выйдет Татьяна, и вообще лучше про отдых, конечно, поговорить еще в, в рамках в рамках фэн-шуй То, что касается, то есть мы сейчас с вами говорим, пока по астрологии. То, что касается астрологии, у нас с вами нет столкновений, и здесь нужно смотреть от вашей астрологической карты. По большому счету, если там у вас э, Коза не является вашим личным разрушителем, я сейчас вам покажу, да, ничего такого страшного не будет. Пожалуйста, езжайте на отдых, но ну, я не знаю там со всеми со всеми предосторожностями, которыми возможно, да. Вот здесь лучше уже на карту, то есть. В самой дате, в самом месяце нет ничего, чтобы я сказала: слушать только не в этот месяц, да? А в какой день лучше поехать на отдых? <in> <language> в благоприятный, выберите любой зеленый день и, пожалуйста, езжайте. Так. А кровать двуспалку можно покупать? Можно наташа а если говорить о восьмом 7 хорошие все-таки загадывать э, хорошо все-таки загадывать желание у меня день рождения в этот день слушайте в день рождения вообще хорошо загадывать желание потому что энергетически это ваш день и поэтому вот что что а загадывать желание в свой день рождения обязательно надо независимо от общего состояния дня потому что то что вы видите здесь это общий прогноз Понятно, что для каждого в отдельности, то есть даже самый неблагоприятный день может быть для кого-то очень неплохим днем, а может быть даже очень хорошим. То, что в этот день, например, приходит его благородный человек, который убирает весь негатив и открывает все весь позитив, да? И в самый благоприятный день у кого-то может быть столкновение в карте, какая-то там перетрубация и так далее, и может быть супер неприятным днем. То есть мы говорим про такие общие даты. А вот про частности, конечно, и день рождения это частность. То есть, конечно, загадывайте. Купила простенький компьютер на ретроградный Меркурий. Через день полетел жесткий ди диск. Да, Ирина. Да. Вот прям у меня знакомая, значит, купила купила машину. Ретроградный Меркурий, она такая, да... ну, это был подарок. Машинка такая не особо тоже новенькая такая. Вот. И. Тут, ну как бы деньги ей дает, значит ей там ее мой бойфренд дает, ей чего там, ладно, надо быстрее хватать, значит до, до конца ретроградного Меркурия вдруг уже передумает. слушайте у нее начались проблемы с этой машиной прямо в ГАИ. Вот вы не поверите, ретроградный Меркурий. Вот у нее прямо вот в ГАИ начались уже проблемы. Ну вот. А так вроде загоняли на станцию, все хорошо, они эту машину обхаживали, объезживали, все смотрели, все такая хорошая. Ну, вот этот, я говорю, слушай, это просто ретроградный да Меркурий. я надо да я-то ее взяла на, на годик так немножечко поучиться, покататься. И старенькую машинку потом опять ее продать. И вот так вот. Поэтому здесь смотрите. Но я уже попробовала, да, тоже знаю. А, в какие дни лучше платить кредит? Ну, мы традиционно любим мыть мы я лично с мужем вообще не люблю брать кредиты. ну понимая то, что у нас 90 процентов населения кредиты имеют, такие работоспособные люди, да? я бы отдавала в день своего грабителя богатства. я бы отдавала, то есть это такая кормежка грабителей богатства, знаю, что многие из моих учеников так делают и очень хорошо работает по большому счету есть очень хорошие дни если вы зайдете на наш сайт вот сейчас еще вам скажу один лайфхай да? значит вы заходите на наш сайт n пугачева раздел ой сейчас я вам скажу как это раздел называется сейчас я скажу потому что друзья это я не отвлекаюсь это вообще нужная как бы информация для всех раздел расчеты В разделе расчеты вы заходите называется китайский календарь китайский календарь он в виде вот такой плиточки и там есть индикаторы дня и эти индикаторы дня значит там 12 дня 12 управителей дня и есть еще 24 лунные стоянки когда вы на них нажимаете на, да вот это такая плиточка и там два индикатора они сразу их видно они красные либо зеленые но на самом деле не, не столько нужно смотреть на на зеленый, что он хороший, красный, что он плохой, а просто на них нажимать, и они как бы плитка переворачиваются и написано, для чего они хороши. То есть есть определенные лунные дни и определенные управительные дни, которые помогают быстрее выплачивать кредит. Там, конечно, не будет написано, что отдавайте кредиты вы быстрее его выплатите, но там будет какая-то история про то, что хорош для финансов. Вот тоже можно вот эту историю под, подтянуть и. Я всегда смотрю 12 правителей дня, это мои моя любимая вот категория, потому что они очень сильно влияют на жизнь. Я все уже по датам пересмотрела. Вот благородные, а и третье, что это благородные. То есть вы заходите делаете свою астрологическую карту бадзи у вас здесь будут в правом такой правый столбик, вы будете видеть, написано будет ваши символические звезды. Вы смотрите Небесный, благородный, от дня. Там будет два знака. Ну, например, у вас там коза, или у вас там бык, или у вас там свинья или крыса. Да? Берите день своего благородного. Вообще не ошибетесь никогда. То есть, вот это как бы вот такие вот моменты. А, а если в период ретроградного в день грабителя богатства, тоже не советуйте делать покупки. Вы знаете, я не я не пыталась, но я, я поняла, что вам уже очень сильно нужно, и вы можете просто не дотерпеть до 12. -го. Если вы надумаете это сделать, то я вас очень сильно прошу отписаться мне через месяц, что вы сделали по такой-то технике. То есть вы в ретроградный Меркурий взяли телефон свой, там, значит, в грабителя богатства, и он у вас, дай бог, работает, все с ним хорошо, прошло месяц, потом еще отпишитесь через два, через три. И мы тогда всем будем это советовать. Но обычно очень много вот этих советов в интернете очень много плавает. Ну, как бы я сама на себе лично не проверяла. Я обычно делюсь тем, что уже было проверено мной или моими учениками. А, так, грабитель богатства это для элемент, противоположный вашему полу, например. Так, это Татьяна отвечает: молодец. И, э, и так и идти к архитектуру, чтобы нарисовать план дома это краткосрочное дело. За месяц нарисую. Да, это вот краткосрочное дело. Это краткосрочное дело, так что с этим можете сильно не волноваться. И даже в ретроградный можно это делать. Итак, значит, я уже сказала, не тоже сама забыла. 11 23 июля, 4 августа начинайте только положительные дела, а говорила. 12, 24 июля и 5 августа в эти дни можно смело обращаться с просьбами в продвижении на работе или просто попросить кого-то оказать вам помощь, вам не откажут. Можете начинать обучение, выходить на новую работу и даже заключать брак. Но вы, э, но вот начинать лечение, навещать заболевших в эти дни не стоит. Сейчас открою окно, извините, достаточно жарко у меня. Господи, я вообще душно. такая такая влага сразу душно влажно так давайте вернемся к Бадзи и посмотрим все таки что нас а, ожидает месяц какие конкретные энергии он принесет и что в нем больше положительного или отрицательного сначала о давайте неприятно. крыса с козой имеет двоякие отношения как я уже говорила в самом начале как говорится, от любви до ненависти там будет один шаг. Между ними уже изначально заложен конфликт воды и земли, про который я вам рассказывала. Это связано с материальными э, трудностями и недопониманием с членами семьи, друзьями, коллегами. Нужно знать, что это... Нужно как бы знать вот эти моменты, стараться не паниковать по любому поводу и прикладывать максимум усилий для стабилизации ситуации между козой и крысой существует так называемое отношение вреда, которое которые покажет, что в обществе все еще будет витать настроение недоверия, толкающее на неверное решение. Земля наряду с терпением и медлительностью, она сама по себе такая, да, земле в общем-то свойственно размышлять копаться в себе в сложной ситуации выискивать пути выхода из нее и поиска истины особенно актуально это момент будет для людей в карте которых присутствует и бык и собака вот поэтому я просила сделать карты чтобы вы могли посмотреть если есть бык и собака то что у нас происходит к нам достраивается коза и у нас происходит земляное наказание то есть земляное наказание это когда либо нас обижают, либо мы можем с вами э, сами дров наломать, так сказать. Поэтому э, уж потерпите месяц. Э, уже в августе накал строить у вас поубавится, то есть обратите на это внимание. Если у вас есть эти знаки, э, то все это будет мимо мимоходо, то есть все это будет так вот скоротечно Не не зацикливайтесь то есть может быть вот для вас этот месяц может быть эмоционально где-то провально если в карте есть земная ветвь быка то месяц козы для и для него будет являться личным разрушителем и здесь нужно смотреть то есть у вас могут быть какие-то перетрубации если у вас бык стоит погода то перетрубации где будут в социуме да? это может коснуться либо вашего здоровья потому что столб года за здоровье отвечает либо коснется вашего окружения ну такого дальнего, скорее, окружения, может быть, в работе что-то будет вот, меняться. Если в месяце, то с родителями или друзьями, или братьями сестрами. Если быкс у вас в доме в, в доме брака, то есть в вашем столпе дня стоит, то это будет, соответственно, с супругом или с вами что-то происходить. Если в дне, то с детьми или с карьерой. Насколько будет благоприятно, все зависит от пользы столкновения, то есть все зависит, насколько бык для вас благоприятен. Если для вас бык благоприятен, приходит коза, она всегда более активная и она всегда очень сильно толкает быка. Бык плохо работает в этот момент, либо вообще не работает, когда его так беспардонно выталкивают из карты из родной. И, конечно, это будет очень неблагоприятно. То есть, если бык для вас хороший и приходит столкновение, то это неблагоприятно. Но если бык для вас плохой, и пришло столкновение, то это очень благоприятно, да? Потому что вы толкали быка на какое-то время, бык давал вам, может быть, лень, может, какую-то нерасторопность может быть, не, ну бык он сам по себе, он не смотрел то, что земля, бык он трудяга. Ну, он, например, какую-то давал вам, вот, вам какую-то черту характера такую вот, или ну, вот, что-то он тормозил у вас, с чем-то он, может, как-то чем мешал вам. И приходит на его выталкивают, у вас дела начинают быстро продвигаться. коза может открыть быка, он у меня хранилище? Может, может. Но надо смотреть, это хранилище заполненное или нет. Есть ли деньги в карте или в периодах? И вообще были ли они? Потому что если хранилище не заполненное, то открыть-то может. Но вот выйдет, выйдет ли оттуда сокровищница, неизвестно. Ольга, можно, пожалуйста, личный вопрос в конце? значит а Ольга спрашивает договор купли-продажи на автомобиль. Я отвечу, можно. И я тоже, потому что мне про автомобиль часто спрашивают, я прям всем настоятельно рекомендую, отдайте задаток. Отдайте задаток. Можете снять, пусть они снимут с учета еще что-то. Но вот этот вот договор, вот это вот вот это что вы ставите на себя, делайте... Да, 12 лучше там, после 12. -го. Да. А бык приходящей десятилетки так-то, как он действует? значит смотрите тогда конфликт будет вне вашей карты это будет вас затрагивать но не, не лично вас а как-то вот косвенно то есть этот конфликт например может быть там я не знаю там на работе или там в каком-нибудь у вас там доме знаете сейчас все с этим же там или там э, управляющими компаниями дерутся там половина за красных половина за белых то есть вас это конфликт касается, но он как бы не ваш личный. Вот так вот будет работать. Вот. Так, особенно если, вы, значит, особенно кому. А если бы по часу вы не сказали, я сказала, это может касаться либо детей, либо работы, потому что час это ваши дела. Все, что стоит в часе, мы смотрим по часу, мы смотрим ваши действия. То есть проблема может быть в ваших действиях. Вы будете что-то неправильно делать или что-то не состыкуется или что-то обломается вот так что ну, вот обращайте на это внимание особенно если вы родились в год или день вот посмотрите огненный бык или огненная коза вам лучше спокойно пережить этот месяц и не выпускать пар а еще лучше начинать делать ремонт или временно переехать на дачу но мы помним, что у нас водная да, коза приходит. То есть вода месяца это э, вышедшая из-под поля крыса. У нас же крыса года она Квей. И теперь у нас Квей пришел, приходит с вами на козе. То есть которая с одной стороны пытается противостоять Земле. У крысы всегда есть момент недопонимания, а с другой коза очень любит крысу которая способна а, напитать ее сухую почву коза самый сухой знак ему любую воду да, я сразу подумал про воду она все выпьет коза очень любит крысу которая способна напитать ее сухую почву живительной влагой да и коза а, в этом году очень желательно для крысы она на целый год становится небесным помощником и, и зем, земным защитником коза это благородный человек года который у нас сейчас идет ген на крысе и именно он э, оградит нас от этой запутанности от недоверия от не, от принятия каких-то неправильных решений как любое дядзы сочетание небесного слова и земной ветви водная коза а, имеет свой образ свои ассоциации это такой некий мираж это марево, знаете надо асфальтом жаркий день это пар который а, летает над землей и мечтает пролиться дождиком вообще сам вот сам дядзы, да вот сам столб. каждый столб имеет свою картинку мы про это будем говорить сейчас маленькую рекламу сделаю Приходите ко мне на вебинар, на открытый вебинар. 7 июля, то есть на этой неделе, он у меня будет вечером в 19.00, и 9 июля он у меня будет в 13.00. Мы будем говорить про дядзы. То есть, вот этот стоп, вот это самое марево над асфальтом. На, на самом деле, каждый стоп, я еще не знаю, как я буду проводить вебинар, но хочу как-то необычно что-то новое сделать будем будем говорить о том что каждый столб имеет свой потенциал Их всего 60 в нашей астрологии и возвращаясь к нашему столпу водной козы да это пар который летает над землей и мечтает пролиться дождиком очень говорящее красивое описание но крыса года это сильнейшая вода, сумела напитать землю козы водой и уже не пар витает в небе, а полноценные дождевые облака, готовые вот-вот пролиться на поля, леса, освежить задыхающиеся от пыли города. Ой, у нас уже, по-моему, коза настает. Ну, вот мне самой действительно водная коза очень нравится вот в таком исполнении. Когда, вот видите, синий цвет вот это не забудки, а вот этот глиняный горшок или такой ну какая-то такая ваза да вот, вот такая вот под глину и вот это вообще люблю вот эти всякие полевые цветочки хотя сама в саду выращиваю массу цветов таких благородных да, более благородных но вот эти полевые цветочки конечно они вот в чем-то вот таком простом важном нужном и вот любому сердцу милом говорят да то есть можно сделать такой даже талисман себе в этом в этот момент сейчас я посмотрю что вы пишете. если уже есть коза в дне то она уже участвует с крысы да она уже участвует у меня ä, еще и кролик вместе он уже с крысы взаимодействует конечно он уже взаимодействует с крысы конечно да то есть наказание нелюбовью но как правило если один один кролик один крыса сильно не работает если у вас есть какой-то перекос две крысы один кролик или два кролика одна крыса вот тогда будет сильнее работать а, добрый вечер а, а бык с кем сначала с козой сольется столкнется или сольется с крысой ну бык с крысы и так сам по себе слит, но когда приходит энергия этого месяца, она будет все равно по нему стукнет. Да, из-за того, что у нас есть слияние бык не будет сильно страдать, то есть никаких у вас катастроф не будет, но все равно стукнуть, стукнет, да. То есть они вот эти все, все они все равно активны, все, что приходит от времени, они янские называются, они очень активные. А, а если четыре быка, три в карте и один в такте, ой. Сэлтос, значит, смотрите, 4 быка здесь, скорее всего, будет какая-то спецструктура. Спецструктуры всегда работают, могут всегда работать чуть-чуть под другие под другой какой-то тематикой, другой историей, они по-другому работают. Поэтому я вам сейчас на ответить на этот вопрос не могу, надо видеть карту. То есть у вас явно карта непростая. А если бы за для меня небесный благородный а дня, значит, на этот период будет... Мало работать, ну, они будут защищать вас от столкновения, да. Если этот месяц э, дублирует столб дня, что это означает? Э, я очень люблю про дубликат отвечать следующее: смотря насколько у вас хороший этот столб дня, если он у вас хороший, это вот вопрос про 60 дядзы. У нас бывают низкоуровневые столбы, бывают высокоуровневые. То есть иногда сам столб, на котором мы сидим, столб дня, очень плохой. Вот он изначально плохой, он может быть больной, да, вот есть такие столпы, которые прям называются отрубленные ноги, например, он сам по себе изначально плохой. И он дублируется. Что может быть? То есть он плохой, для карты он вашей плохой, и он э -э дублируется. Ну, естественно, ничего хорошего не будет. Но если столб высокоуровневый, вот это про 60 дзиациы, про которые я буду рассказывать вам на этой неделе, если столб хороший, высокоуровневый, хороший вам приносит, если у вас. Там какие-то ресурсы, деньги, я не знаю, что-то там высокая фаза, ци и он дублируется. Хорошо, конечно, хорошо. Так, друзья, нам нужно понять. Мне дальше читать. Вообще, смотрите, мы проводим по разному вебинары. Первое, я могу, обычно я стараюсь быстренько все читать и отвечать на вопросы, но никогда так не получается. Либо нужно отвечать на вопросы, а читать слайды будете вы сами. Но меня потом, блин, пирогов наш продюсер ругает, что я отвечаю на вопросы. Нет, она не ругает, что я отвечаю на вопросы, она ругает, что я не читаю слайды. Поэтому, а вы их не видите, потому что многие с телефоном смотрят. Поэтому быстро сейчас давайте отвечу, потом паузу возьму. А если так, Наташа, скажите, пожалуйста, в календаре успешных дел, в календаре исполнения желаний указано время московское или как? Нет, успешных дел берете свое, свое местное. Дело в том, что я из Казахстана и есть сомнения в правильности соблюдения времени. Нет, берете свое местное время. Там в конце календаря написано, что вы можете сол солнечное перевести. Там же у вас написаны э, какие часы. Написан час козы, да, час обезьяны. Вы берете свой город, опять заходите туда же. Про что я вам говорила? Заходите на, на наш сайт в раздел Расчеты, в сайт ком раздел Расчеты и берете калькулятор солнечных двух часовок. Вводите туда свой э, регион или город и смотрите, во сколько у вас приходит. Вот единственное, можно пересчитать только солнечное время. Но, понимаете, час скажи, в Москве один, в Пекине он второй, у вас в Казахстане третий, в Нью-Йорке четвертый. По Москве мы не ориентируемся. Нет, мы не ориентируемся по своему местному времени. А, мой месяц. ла ускакивать не успеваю. Дубликат этого месяца. По карьере удари. Да, опять то же самое. Если хороший для вас столб месяца, будет все хорошо. Если столб плохой, дубликат будет хуже. Да, три крысы. Ой. Три крысы и бык, все будет в июле, э, как будет в июле по энергиям. Ну, у крыса есть, бык есть, уже слияние есть, остальной бык остальные быки будут сталкиваться. Столкновения будут. будут Вот так я бы сказала. Так что держитесь. А возможно, по всем быкам может пройтись. Да. Курс 60 дядзы хочу. Виктория, я вас приглашаю. Всех хочу там видеть. Девочки, курс 60 дядзы все новенькие приходите 7 числа в 1900 или или если не попадете по какой-то причине иногда бывает мест не хватает приходите 9 числа 60 дядзе это то с чего нужно астрологию начинать это вообще основа всех основ приходите да я против а возможно подать заяв, заявку собак собаки огня инь по ипотеке до 12 тогда лучше оформить ипотеку я понимаю вас я понимаю что некоторые до 12 могут не дожить я бы не стала Ну понятно что ретроградный меркурий не про это он про другое но любая энергия которая может нести проволочку берите тогда дни своего благородного я бы сказала полезного божества но я не знаю разбираетесь ли вы в этом поэтому берите дни своего благородного если уж вас так сильно приспичило, зайдите на наш сайт, в раздел статьи, посмотрите. А что смотреть? Выбирайте уже дни, я хотел сказать, посмотрите статью про предыдущий месяц. Тут тоже осталось два дня. То есть можно посмотреть все хорошие, плохие даты за предыдущий месяц. И с 5 числа начинаем, мы уже будем смотреть с 6 этот месяц да? Все, можете все посмотреть. Ну, выберите тогда хорошие даты хотя бы. Неправда ли, на хорошее. Так, все, друзья. На вопросы отвечала, потом еще поотвечаю, Хорошо. Потому что вы сами будете заинтересованы, чтобы я быстрее ушла, чтобы быстрее Таня пришла. Итак, и крыса встречаясь с козой, получает свою порцию счастья благородного человека. А значит, она передаст позитив и окружающим. Коза, животное, домашнее не любит она а, вернее любит создавать уют в своем доме поэтому на первый план выходит семейные отношения и все что касается непосредственно дома а у тех у кого в карте уже есть коза весьма актуальны будут вопросы покупки продажи недвижимости или капитального ремонта тех у кого в карте есть земляная ветвь лошади также могут ждать события связанные с домом браком супругом благоприятность которых зависит от полезности результатирующего элемента напомню что коза вступает во взаимодействие с лошадью и образует новый элемент огня и если огонь вам полезен то вас ожидают приятные изменения в той сфере жизни за которую они отвечают а если к тому же ваш столб личности ву то есть янская земля которая сидит на лошади то вероятность новых отношений дружеские романтические деловые рабочие многократно увеличивается Коза, как и каждая земляная земная ведь очень творческая так как несет себе символическую звезду цветущий балдахин в июле вполне вероятны творческий прорыв вдохновение создание новых проектов это особенно почувствуют на себе люди, рожденные в день свиньи, кролика или козы. Но вместе с тем есть риск, то есть это у вас должен вот такой знак должен стоять в дне вашей астрологической карты. Но вместе с тем есть риск быть непонятым, недооцененным, а чего в душе может поселиться обида на окружающих и желание абстрагироваться от общества. Тут важно вспомнить, что мы практически полгода ждали хорошего времени и вот оно пришло и тратить его на какие-то обиды идутся в общем в это время неразумно рожденные в год или день обезьяны могут провести июль в романтической настрое, ходить на свидание целоваться под луной Коза для них звезда красный феникс которая добавит привлекательности и очарования то есть ищите дорогие новички вот такой знак либо столпе года либо в столпе дня. Как уже говорилось, коза для текущего года является благородным человеком. Значит, энергия поддержки будет исходить от самого пространства, воздух будет пропитан ею. Люди с элементами личности, янское дерево или янская земля или янский металл будет полезно вдвойне. Они могут рассчитывать на дополнительную помощь, так как для них коза еще индивидуальный благородный человек. Месяц может приносить им новые знакомства, которые перерастут в крепкую дружбу или долгосрочное сотрудничество. А тем, кто родился в августе, в месяц обезьяны, в июле самое подходящее время для того, чтобы посетить доктора. Ведь для них земляная месяц э, ветвь козы символическая звезда, а небесный доктор. Значит, вам обязательно поставит верный диагноз и назначит правильное лечение более того рожденный в месяц обезьяны получит еще один бонус благородного силы небес это небесный ствол воды да, то есть которая к нам приходит а это то есть так что смело загадывайте желания, отсылайте во вселенную соответственный посыл этот благородный обязательно поможет исполнению ваших желаний в июле месяце будет чрезвычайно активно та область вашей жизни, которая представлена Иинской Водой. Она поддержана и достаточно сильна. Сами посмотрите, то есть в июле здесь вы смотрите своего господина дня, элемент личности, а здесь вы смотрите, за что отвечает у вас Вода и за что отвечает у вас Земля. Если в карте появляется целиком столб месяца, то вероятность изменений в этой сфере жизни за которую он отвечает в карте очень велика это то про что мы говорили про дубликаты да? значит итак друзья что еще нам важно важно посмотреть на вашего господина дня на ваш элемент личности если вы дерево то месяц принесет ресурсы и богатство месяц располагает к обучению применению собственных знаний самостоятельному принятию решений Юд принесет вам больше мыслей, забот, так или иначе, связанных с деньгами, предполагает больше финансовой активности, могут открываться новые возможности для учения материального состояния и увеличения дохода. Но нужно помнить, что божество богатства это не только деньги в прямом смысле этого слова, это еще и навыки человека, его умения. То есть, чем больше у человека трудолюбия, тем выше отдача. С другой стороны, вам необходимо четко измерять свои возможности не переоценивать их не впадать в скупость и не завершать каких-то нераздуманных трат а, неразумных извините дереву Ян больше нравится янская земля ну, и плодородная увлажненная почва козы может принести увеличение дохода для этого применяйте полученные знания и при обретенные умения фантазируйте и прикладывайте творческие творческое воодушевление не забывайте что коза это благородный человек для янского дерева она всегда подскажет выход из трудной ситуации дереву и в июле раздолье годовая коза ресурс дает возможность грамотно распорядиться предоставленными возможностями в любой сфере жизни которая в данный момент для вас будет более актуальна. если ваш элемент личности огонь ян или ян Инь, то есть бин или дин, то июль это месяц власти и самовыражения. Когда от времени приходит энергия власти, то появляется желание проявлять лидерские управленческие качества, рациональный и, и методичный подход к делам. Также возможны дела, связанные с азартом, риском, драйвом. Может проявиться склонность к напористости, возможны закулисные интриги или судебные иски разного рода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 как мы уже говорили, Дин на быке могут почувствовать силу и захотеть свернуть горы. Будьте бдительны. Самовыражение ⁇ это действие, таланты, цели, стремление человека. В этом месяце возникнет желание ярче проявлять свою индивидуальность. Не старайтесь гасить себе бунтарские качества, иначе не заметите, как окажетесь, вернее, наоборот, старайтесь гасить, иначе не заметите, как окажетесь втянутым в споры и ссоры избегайте необдуманных и обидных высказываний в адрес других людей огонь бин и дин не любит э, не любит воду ну, почему потому что для огня, для солнца это тучка, для дина это вообще смерть потому что дин это маленький огонек да и свеча может очень быстро потухнуть на солнце но коза э, а вот коза э, символ золотой кареты то есть при выборе дней старайтесь избегать с ней столкновения, просто иску, ну, не быка, исключайте не быка. Вот спрашивали, когда не ехать в путешествие, даже не только, не просто бином или Дином, любым людям ну в день столкновения смысла нету ехать, да? иначе может быть авария. Если ваш элемент личности земля янская или инская, то в июле... Приходит энергия богатых друзей, возможно новые знакомства и контакты успешные, э, укрепиться в более успешны будете в работе, деловые партнерские связи произойдет э, расширение круга общения, но в то же время активизируются ваши конкуренты, соперники, старайтесь избегать конфликтов и ссор, лучше сосредоточиться на том, что и как вы делаете, именно друзья или коллеги. Конкуренты способны натолкнуть вас на мысли, где и каким образом можно получить дополнительный доход, но они же могут в любой момент забрать что-то ваше. Позиция янской земли выгоднее. Все-таки казать это благородный человек, но в любом случае не забывайте о бдительности. Старайтесь не рассказывать о себе слишком много, в избежании того, чтобы эта информация не обернулась против вас самих. Больше общайтесь, гуляйте, советуйтесь, работайте в группе, не отлынивайте от коллективных мероприятий. И к вам могут поступать такие перспективные предложения, способные увеличить ваш доход. Для людей с элементом личности Инского огня или Инской земли Казань несет еще и овечий нож. Так что контролируйте слова, свои слова, следите за своими эмоциями. Не дайте кратковременные вспышки гнева навредить э, вот вам или сами себе можете навредить. Если ваш элемент личности металл, янский или инский, то месяц самовыражения и печати в июле проявляется любознательность, стремление к образованию, творческое творческое, созидательное начало. Временами захочется довериться собственной интуиции, временами действовать с проверенными методами. Уделяйте больше внимания здоровью и отдых, отдыху, не переутовляйтесь Для генов и для синий сухая выжженная земля козы не способна принести пользу металлу, а увлажненная дождем она даст много инсайтов. Применив полученные в июле знания или последовав советам старших людей, у генов и синий возможен взрыв творческих такого творческого вдохновения. Не забывайте, что для Гена Казав благородный человек. Значит, полученные знания и соверш... какие-то такие вот действия принесут ощутимую пользу. Совершенные, самое главное. Для элемента личности воды, это последний элемент, инский или янский, то а, июльские энергии будут представлять для вас, друзей власть. Это может, может принести с собой изменения в работе, в карьере. С другой стороны, есть вероятность того, что всплывут старые ошибки, за которые придется отвечать и вызвать, вызвать неудовольствие начальника или мужа. Что касается Ренов и Квеев, то в этом месяце приходят достаточно уверенные в себе друзья, конкуренты. Очень возможно потеря денег или давление со стороны административных органов, проверяйте и перепроверяйте все что подписываете не рассказывайте о себе слишком откровенно занимайтесь благотворительностью. будьте дисциплинированы и ответственны. и ответственны и ответственные. а с непо... значит У -у -у. с непонятными моментами подходите за разъяснением к начальству или более опытным коллегам и все э Предложения, поступившие в этот период, принесут вам какие-то достаточные перспективы. В качестве талисмана я вам предлагаю гранат. Пока вы читаете про гранат, чем он поможет вам в этом месяце, я отвечаю на ваши вопросы. Наталья, грабители богатства, смотрим в таблице по дню. Вам поможет кто-то отвечал. Это противоположный знак. Если вы янский огонь. Иньский будет для вас грабитель. Если вы иньский огонь, ядский будет грабитель. Вот так. Запись вебинар обязательно будет на нашем канале YouTube. Если я родилась в день лошади, час козы и год козы, очень плохо. Вероника, мы, к сожалению, сейчас не разбираем чью-то отдельную карту. Лошадь с козой сливается, год вот козы. А, а что плохо-то должно быть? <с> Карта дружная, все друг друга любят. Тут, конечно, очень важно, в какой вы месяц родились, но в принципе ничего плохого не вижу. Если крыса в году, коза тоже для нее благородный. А, Наталья, так подскажите а если в карте Бадзи а, ставишь час с городом? рассчитывается час змеи а по двум, по двум часовкам если смотреть то это лошадь какой час будем брать или лошади время на стыке света очень хороший вопрос есть школы разделились на две части те которые по китайскому методу они ничего не переводят они видят ваш час и по нему и смотрят но все европейские школы они пересчитывают на солнечное время считая, что нужно эти поправки вносить и к сожалению я тут не могу выбрать за вас, потому что наша школа, ну я уже начиная от Манфреда Купни, все-таки осталась с этими поправками часовыми. То есть как вот он нас научил, так мы и смотрим, потому что мне тоже кажется это более логично смотреть, как солнце было в том регионе, в котором вы родились или живете, да? Но, ну родились в частности в тот момент но многие школы без пересчета смотрят поэтому если вы учитесь когда люди учатся у меня на курсе я прошу делать так как меня учили и пожалуйста когда вот у нас такое вот с вами открытая встреча как хотите так и делайте если вы учились в школе где не переводят время можете не переводить более того я всегда когда делаю консультации я даже еще пересчитываю потому что знаете иногда не срабатывает ну то есть вот когда вот эта состыковка часов идет нужно обязательно по событиям посчитать потому что неважно какая школа что говорит, посчитайте по событиям например как как родились ваши дети входят они в этот час или не входят? в какой час входит тот час у вас и будет настоящим, если вы поняли о чем я говорю у меня сейчас так земляной козы а в году квей на быке значит коза сейчас меня все-таки бодает вдвойне я следую за самовыражением земля для меня власть иногда полезна. в чем вопрос у меня сейчас так земляной козы в году квей на быке. значит коза меня сейчас да у вас и так идет столкновение у вас и так идет столкновение так-то с, с года и опять же помните я говорил может быть оно будет и неплохим может быть оно убирает может, оно какие-то открывает вам действительно ваши какие какие-нибудь хранилище сокровищницы, может быть, убирает ненужную вам там козу, о или кто там у вас быка, быка у вас в карте, может быть. Но в принципе у вас уже есть столкновение. Приходящая коза, ну, я не думаю, что она сильно усилит или сильно ослабит это столкновение. Столкновение уже есть. Вопрос, как это отражается в жизни. Запись винарбу будет, да. Сына у сына коза дублирует часовой стоп, собака так дублирует часовой столб собака в месяц дублируется с десятилетним столбом месячная крыса дублируется с года а в годовом столбе где бы соломки постелить мариночка вот когда столько дубликатов я вам советую если вы не проходили наш курс у нас его проводит светлана Мостовская, наш преподаватель дайте пока слайды буду листать вы это все пока и без меня можете почитать если вы не переч... если вы какой-то рецепт не прочитаете, я вам главную информацию пока дала сейчас мы дальше пойдем к согреванию денежной звезды а эту информацию если что вы можете на сайте потом почитать а я сейчас пока отвечаю да, на вопросы смотрите по дубликатам если что можете написать на почту может быть лена с какой-то скидкой вам продаст в записи его потому что сейчас пока у нас вроде в этом году не собирается и собираемся его повторять но просто, когда такое количество дубликатов, то надо разбираться с каждым дубликатом отдельно. И они многое о чем говорят. Такого нет, чтобы вот я сейчас сказал, а тут он женится, а тут разведется, а тут детей дорожает, а тут миллион долларов на него свалится. К сожалению, каждый дубликат нужно под лупой рассматривать, особенно когда вот так вот дубликат на дубликате. Я новичок, в моей карте вообще нет воды. Это плохо. Юля, смотря для чего? Конечно, мы стремимся к тому, чтобы у нас у нас сама вот эта система усин это когда энергия идет по пяти элементам то есть она идет по кругу и на самом деле у многих из нас какого-то элемента может не хватать он может отсутствовать от слова совсем его не мо может не быть в карте или его может быть он только вскрытых или его очень мало и тогда какая-то часть вот этой гармонии есть небольшая несостыковка но она дополняется Следите вот сейчас за нашим каналом YouTube, обязательно зайдите, подпишитесь. Канал YouTube Пугачева Наталья, там астрология Бадзи, найдете. Я сейчас записываю серию вебинаров, потому что меня уже замучили во всех соцсетях. Что нужно делать, если у меня элемента не хватает? У меня у собой не хватает времени, поэтому я пока записал только два еще, вот второй даже не, не доделали. А, пока только, если не хватает дерева, вот сейчас выйдет, если не хватает воды потому что я сейчас за выходные допишу вам сделают по всем остальным материал есть все есть уже даже презентация есть не успеваю записать как привносить свою жизнь если у вас какого-то элемента не хватает вы можете это привносить в форме одежды вы можете на какие-то формы вы можете по цветам цветам в одежде спальня, постельное белье в конце концов синего цвета в частности у вас да а вы можете по фэншу привнести этот элемент то есть там такие вот видео минут на 15 что нужно делать если элемента какого-то нет они на нашем канале youtube подпишитесь они выйдут в ближайшее время я думаю что в ближайшие пару недель я все уже доделаю и вам эти видео все опубликую обязательно но ну, еще надо будет сказать менеджерам мне по соцсетям чтобы они тоже их как-то там публиковали чтобы вы тоже могли с ними знакомиться, кстати, хорошая мысль, спасибо, что сказали, вот она сейчас только до меня дошла, что надо еще из с ютуба по соцсетям публиковать. наталья у меня в карте два быка, а, а бык и коза благородные, они сталкиваются, значит, оба работать не будут. Но если они близко стоят друг другу, к сожалению, да, будут сталкиваться и будут, ну, либо не работать, ну, в принципе не работает да. либо плохо работать я хотела сказать если крыса в году коза тоже для нее благородный да конечно, конечно вот так пока рецепт салатика можете почитать я дальше отвечаю на вопросы пришла коза что будет сильнее сезонное слияние или треугольник самое сильное это сезонное слияние за ним идет треугольник если у вас собирается и то, и другое, то сначала будет все-таки сезон. Сезон, да. Если в карте уже две козы плюс э, приходящая, это перебор любого элемента, больше двух, это перебор, тем более земной ветви, любого элемента. Если у вас уже три чего-то, это всегда перебор, даже полезное божество становится не полезным, если его больше двух. Ой, опоздала запись будет да будет только будет у меня у меня в этом месяце был дубликат дня и никаких изменений хорошо все что у нас с вами в месяце это все работает не так сильно вот если бы у нас был год пришел козы вот он бы по нам по всем бы тут прошелся да а месяц он может сработать может не сработать все зависит от того, вообще от самой карты, от силы слабости самого господина дня, потому что вот ваш элемент личности если сильный, высокие фазы ци, много в карте благородных, высокие фазы ци, для него не буд, будет не очень заметно вот эти месяцы. Месяц это день, это слишком такая слабенькая энергия. Но если он и так у вас слабый, если он и так там подвержен семи ветрам то может месяц отражаться сильно то есть конечно это все зависит от карт от карта вот это все еще рецепты с гранатами идут поэтому я все гранаты значит да пока можете читать а я пока отвечаю а, у меня нет тоже воды власти слава бога смотря кому зачем эта вода нужна ну ё, ну надо наверное все равно что-то то надо хоть, хоть какая то она должна быть. Вот. но в принципе в принципе как привносить да вот видео будет про дерево очень нужно его вообще нет нигде гала я его записала, мне кажется его уже даже опубликовали потому что естественно в соцсетях у нас тоже менеджеры во всех и на ютюбе мне кажется она его уже публиковала зайдите до на наш канал youtube все вы если вы поставите колокольчик, вам будет приходить сообщение когда я буду вот новые видео выдавать не только я, у нас преподавателей по фэн шуй и по цемене. Вот сейчас ЦВ у нас будет, да. Мы еще вводим одну новую науку. Тут у нас такая прям с ней идет подготовка очень серьезная, теоретическая. Вот. А все эти видео бесплатные мы постоянно выкладываем, рассказываем, показываем очень много бесплатных курсов. Так что подписывайтесь. у меня дубликат года в этом месяце весь день страшно болела голова ну ну ладно а поняла все поняла а, если крыса в году то коза для нее тоже благородный или несет вред и то и то и то и то но а, то есть вред у нас смотрел только манфред Кубня. благородный это тоже символическая звезда тоже в основном только манфред Кубня. Но здесь одно и второе будет работать. Это вот, как я же говорила, от любви до ненависти один шаг. То есть с одной стороны, ну вот как вот с мужем, с одной стороны ты его любишь, что без него жить не можешь, а с другой стороны иногда вот, ну вот прям вот взял бы и чем-нибудь стукнул, ну например, да. И то есть ты всякие чувства испытываешь к человеку. Точно так же и здесь. Вот они всякие испытывают. Они могут вредить друг друга, любить друг друга. А как узнать, чего не хватает? Чтобы узнать, чего не хватает, вам нужно перейти, вот проскролите сейчас чат в самом начале, если вы увидите, Лена Пирогова писала, или просто я вам рассказываю, заходите на наш сайт npugacheva.com в раздел, в раздел «Калькулятор Бадзи» делайте свою астрологическую карту, и у вас там получаются столпы судьбы. У вас будет четыре своих таких столпа, это и есть ваша натальная карта столб года рождения, столб дня месяца, дня и часа. будет иероглиф сверху снизу сверху снизу 8 ну, 4 столба 8 иероглифов. Вот. То есть если вы делаете а, если вы знаете час, то 4, если вы не знаете, то 6. и вы смотрите в открытых, но можно конечно в скрытых посмотреть, как я говорю, если уж вообще нету хоть скрытых надо бы поискать. Ну, вот вы там уже увидите можете ориентироваться они все их пять и они все разных цветов ну вот там там даже будет подписано вы все увидите что там синий это вода что серый это металл что зеленое это дерево даже интуитивно коричневая это земля да? то есть интуитивно красный огонь все понятно будет переходите смотрите если элемента нет и он не полезен добавлять не нужно спецструктура или карта холодная или горячая. А если спецструктура, например, следование, то, конечно, добавлять элемент не нужно. Спецструктура, она поэтому и работает на перекос. Поэтому спецструктура есть свои правила. Они очень хорошо и успешны, могут добиваться больших успехов в жизни, но из-за перекоса у них может страдать здоровье. Но добавлять мы все равно ничего не добавляем. Вот, а если элемент не полезен, элемента нет, и элемент не полезен, существует такое правило. Раньше мы так смотрели, ой, да он не полезный, он мне не нужен, ничего подобного. Если вам элемент не полезен, и он один в карте, то он является в цепочке, он идет в эту цепочку. Он не является как бы там супер полезным, он не становится от этого супер суперполезным, но он становится и не вредным. Так что один элемент все равно нам нужен, чтобы хотя бы по одному элементу у нас было. Если элемента нет, Наталья, у меня у внука три лошади и крыса. Что нам ждать? Ну, что вам ждать? Бурного ребенка вам ждать. Вот. Ну, так вообще не скажешь. На самом деле, вот вы сказали: три лошади и крыса. Важно, крыса-то где стоит? Если она стоит в месяц, то это, конечно, прям все. Ну, надо смотреть карту. Надо смотреть господина дня, элемент личности и месяц рождения. Вот это, скорее, первая информация будет, вторая информация. Но вообще уже, конечно, столкновение. То есть такой ребенок будет непростой. Если у вас, конечно, в этой карте есть какая-то прокладка в виде дерева, хотя бы хоть какое-то там дерево стоит, хотя бы пусть небесных стволов то уже будет легче, потому что хотя бы между водой и огнем прокладка у нас должна быть. У меня вред мощно работает. В этом году крыса изгрызла моего годового петуха со здоровьем проблема. Ну, к сожалению, да, может такое быть. Какие более влиятельные небесные стволы или земные ветви? Хороший вопрос, Нина. Самое, значит, что самое влиятельное? Очень хороший вопрос задан, да? Самое влиятельное, первое, на что мы смотрим, это элемент личности. Это день, в который вы родились. Это наше все. Я иньский огонь, Лена Янский огонь, мой муж Янская Земля. этот с того, что моя дочь Инская Земля. Это то, с чего мы начинаем разбор карты. То есть небесный ствол, самый верхний знак, вы смотрите обязательно. Дальше очень важно смотреть, в какой месяц он родился. То есть, а это земная ветвь месяца. То есть, у вас будет там четыре столпа судьбы, мы смотрим день небесный ствол, и в земной ветви мы смотрим месяц рождения. Это самое первое, самое важное. Все остальное будет второстепенное. Не, оно тоже будет важно. Конечно, важно, на чем вы сидите, важно, что у вас погода, потому что это за здоровье отвечает важно что по часу потому что это за детей отвечать но первая информация это ваш элемент личности и месяц в который вы рождены на это обращаем особое внимание ну вообще летом есть свои правила жизни для кого-то чтобы оставаться бодрым вспоминаем все правила которые нам бабушка говорила одеваем шапочку идем гулять стараемся там в теньке где-то отдохнуть посидеть да то есть э, парилку по баню посещать неблагоприятно в этом месяце. Крепкие спиртные пить неблагоприятного О боже, ну надо же! Считайте, что давно что-то может быть типа пива, такое так слабоалкогольное, может быть, и можно, но воды 2 литра, но это как бы надо пить и без и без козы Но с козой надо пить обязательно. С козой, я бы сказала, 3 литра надо пить. То есть коза более пьющие, козу нам нужно больше. Желательно какие-то горьковатые напитки. Мне очень нравится. Но тут, конечно, с гомеопатией надо гомеопат, ну, ну, я не буду ничего советовать. Короче, я мне просто врач там посоветовал, я там кое-что еще капаю в эту воду. И у такой очень приятный вкус, лимонный, не лимонный, а какой-то такой вот именно горьковатый. И вот я люблю вот эту воду с какой-то гомеопатией естественно не просто так я ее пью там какими-то курсами она мне я утром встаю бутылку наливаю бутылку немножко в холодильник чтобы она была прохладная дальше я эту воду с собой значит таскаю и потихоньку ее значит пью ну это смотрите как вам удобно но мне вот этот, такой способ мне недавно научили очень понравился а будьте естественно на позитиве к хорошим людям притягиваются хорошие к плохим плохие я понимаю, что легко сказать, но вот, например, для меня, для самой сейчас месяц такой бурных эмоций, все время что-то со мной происходит и не всегда могу взять себя в руки. Но старайтесь, старайтесь быть все-таки няшками. Итак, у нас, дорогие новички, сейчас я расскажу. Все, я вот как бы для себя полтора часа отвела. Сейчас Татьяне даю место. Все любят, у нас специально говорю для новичков, другие школы рассчитывают за деньги, мы рассчитываем бесплатно согревание денежной звезды. Что для этого нужно? Денежная звезда ⁇ это определенная энергия. Нужно поставить какую-то свечечку, можно свечку, таблетку в определенное время, в определенное место. Мы сейчас скажем, где. Время мы скажем, день мы скажем. Ну, единственное, что вам нужно будет сделать шаблон 24 горы. Если вы не знаете что-то такое, на нашем сайте n пугачева заходите там есть такой поисковик вы можете набрать шаблон 24 горы вам там все это вывалится там есть видео там есть ссылка где-то можно скачать вы это все скачиваете делаете себе или находите по компасу нужное место и согреваете денежную звезду денежная звезда это такая аля активация которая ну считается что для людей которые в удаче или в хорошем фэн она очень быстро срабатывает для тех кто может быть не в самом хорошем периоде удачи она может быть медленнее срабатывать то есть может быть не один раз вам надо будет сделать а 2 5 все равно все равно она сработает ну вот у многих она срабатывает с первого раза в этом месяце мы ее будем согревать друзья вот по шаблону 24 горы вы находите северо-запад и вам нужно северо-запад 2 или 3 и именно туда мы ставим свечку 8 июля или 18 или 20 или 1 августа лучшее время для начала согревания здесь вы видите часы что можно сделать вы можете в этот час поставить вот эту свечку таблетку и она пусть догорает как догорит так догорит горит можете всего на два часа поставить я обычно еще какое-то желание рядышком такое прикладываю чтобы она не просто так горела а чтобы она еще знала какое мое желание конкретно надо исполнить есть часы не то есть которые использовать нельзя и также каждый из этих дней есть еще ну, в основном видите, лошадям нельзя хотя тот кто родился в год лошади например 18 июля может там драконы не могут. то есть кому не стоит проводить активацию людям рожденным в этот в этот день по часам я еще многие спрашивают про часы я как я уже говорила вот нужно зайти на наш калькулятор солнечных двух двухчасовок я перевожу еще на солнечное время вы можете просто тупо взять там с 9 до 11 да, как там написано я перевожу на москву там допустим есть уж 9 до 11 то я беру час змеи. в москве он будет с 9 30 до 11 30 все друзья я вам все успела рассказать у меня осталось 4 минуты я вам отвечаю на ваши вопросы жду вас всех 7 9 числа на 60 дядзы, буду рассказывать и примеры показывать и дальше с вами общаться сейчас вы татьяна наш преподаватель по фэн-шуй продолжит вебинар про летящие звезды всем всегда нравятся все эти звезды болезни и так далее куда что прилетело, куда улетело, вот седьмого числа в 19.00. сейчас отвечу на вопрос и убегу а, наталья вы сказали а вы сказали что оплату кредита лучше делать в день грабителя богатства грабителя богатства а искать ее нужно в календаре в небесных словах или земных ветях так вы заходите в свой календарь вы например, в любой календарь вот просто даже заходите на наш калькулятор бадзи вам сразу открывается день и вы смотрите там например ну, я сегодня не смотрела, какой день ну, например вы там инская земля а вам нужно будет день янской земли то есть небесный ствол вам нужен дня чтобы день был янской земли да. понятно или можете кто тут вот в наш календарик вот где у нас есть расчеты зайдите в календарик можно потыкать и посмотреть свой день да, вот это будет грабители богатства у меня нет металла. Ну, кстати, земные ветви тоже будут срабатывать, если что. У меня нет металла. Вернее, есть в скрытых. Один металл слабенький, синк. К тому же низкая фаза ци, Низкая фаза ци эта стихия, считается, в этом году пришедший Г. Но он сталкивается в карте с янским деревом. То мне в этом году Ген полезен? Если он сталкивается с янским деревом, скорее всего, не полезен. Скорее всего, нет. На земных ветвях столкновение вне лошадь с крыса, то Ген тоже чуть-чуть не успел дочитать, убирает негатив. Нет, Ген не, не может быть вам, к сожалению, полезен. Он сталкивается, рубит дерево и а, что-то что-то из вашей карты убирает. Но если, конечно, дерево вам было не полезно, тогда может быть, что все будет полезно. Но так, если есть столкновение, навряд ли он будет при чем-то полезным наталья ну надо смотреть а можно вам заказать какой-то прогноз с описанием на год или на несколько лет вы знаете я делаю только астрологии астрологические карты да конечно я сразу говорю там как бы делаю полную астрологическую карту с, с какой-то раскладкой на тут на будущий период это все понятно вы знаете если вы захотите пишите пожалуйста на почту я сейчас только в письменном виде уже все это делаю пишите на почту и мы с вами э, скажем по срокам потому что очередь меня меня трясут я в курсы и все вот. и у меня у меня очень очередь на консультации если вас устроит время стоимость welcome. вот но если нет но ну, может кто-то подешевле побыстрее сделать чем я то есть в этом плане я как бы не хочу уходить с, с рынка консультантов да то есть понятно что нужно надо чтобы тренер был играющим но просто у меня такое количество работы по вебинарам по обучающим программам что конечно консультации я вот с одной стороны вроде с удовольствием беру но мне их очень много даже несмотря на то что стоимость высокая у меня дорогие консультации но их много да Заказывает. Поэтому я и так особо их не рекламирую. Ну, можно, да, можно, конечно. Казали. Так, у меня в вне лошадь сталкивается с крысой. месяца лошадь получает дубликат. После этого месяца все это в году уже ничего не произойдет. Ты ты. У меня в дне лошадь сталкивается с крысой. Нет, это на весь год будет, да. Все, друзья, я вас тоже всех благодарю. Выпускаю Таню. Может, кого-то не успела прочитать, извините. Все, 7 числа увидимся. Крыса вне проблема с мужем. но ну, не обязательно. Если крыса хорошая, почему она должна быть проблема с мужем? Если крыса плохая, может быть, проблема. Все, спасибо большое. Таня Смирнова, выходи. Я уложилась свое время друзья добрый день одну секунду у меня почему-то не включается камера сейчас попробую перед